Добрый день! В эфире Инсталайф с Институтом филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. С вами я, Диана Шилова. И сегодня, в ходе сегодняшнего прямого эфира, вы сможете задать вопросы о поступлении в новом для всех онлайн-формате, приеме документов, образовательных программ, вступительных испытаниях и условиях приема. Сегодня на ваши вопросы ответит Мирзагитов Рамиль Хамитович, декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдула Итукая, Тарасова Фунузаха Физовна, декан Высшей школы русской и зарубежной фиологии имени Льва Толстого и Юсупова Зульфия Фердинандовна, заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания в Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации имени Бадуэна де Куртане Института филологии и межкультурной коммуникации Кфу. Также на вопросы зрителей ответит Ахмешина Эльмира Габдуловна Габдул. За...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 Среди наиболее известных выпускников последних лет Ахмед Шамравиль Калимулович, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации. Валюлил Ренат Накифович, постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области. Позлеева Лейла Ренадовна, заместитель премьер-министра Республики Татарстан. Гузель Яхина, писатель, лауреат премии «Большая книга» и «Ясная поляна».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 И сейчас бы мне хотелось, чтобы каждый из вас немного рассказал про высшую школу, кого готовят и как проходит процесс обучения. Рамиль Хамидович, думаю, вы начнете вы, вы уже не первый раз в этом кресле, поэтому вам Спасибо. слово. Здравствуйте, дорогие абитуриенты, дорогие родители. Я представляю высшую школу национальной культуры и образования имени Габтула Тукая Казанского федерального университета. На базе нашей высшей школы мы готовим специалистов в области татарского языка и татарской литературы. Иностранных языков, иностранные языки татарский, турецкие, китайские, английские языки, преподаватели музыки, дизайнеров, это классический дизайн и дизайн интерьера. И с 2018 года готовим билингвалов преподавателей для национальных школ Республики Татарстан по таким профилям, как математика, информатика, физика, история, общество начальное образование, дошкольное образование и другое. Если говорить о тех профилях, по которым планируем набор в 2020 году, то можно выделить три направления, как бы три блока. Первый блок направлений – это подготовка кадров в области татарского языка и татарской литературы. Как и прежние годы, в этом году тоже набираем две группы. Одну группу набираем по направлению педагогическое образование, татарский язык, литература и иностранный английский язык. Выделено 25 бюджетных мест, срок обучения 5 лет, вступительные испытания ЕГЭ по русскому языку, по обществознанию и ЕРЭ по татарскому языку. По татарскому языку можно сдавать и внутренний экзамен. В этом году в дистанционном формате. Выпускники в основном трудоостраиваются в образовательные учреждения в Республике Татарстан в качестве учителей татарского языка, татарской литературы и английского языка. Вторую группу набираем по направлению Филология, татарский язык, литература и журналистика. Выделено всего 23 бюджетных мест. Вступительные испытания такие же. Срок обучения 4 года. Данное направление ориентировано на подготовку филологов-бакалавров в области татарского языка и литературы и журналистов для работы в разных средствах массовой информации на татарском языке. Места трудоустройства выпускников – это школы, другие образовательные учреждения – научно исследовательские организации, редакции газет, журналов, издательства, телевидение и э, другое. А, Хроматные абитуриенты, тілебизны, татар-эдебиатны, холковыны, тарихыны, яраткан э, клещактар, узынын тұрмышын татар-тіл-эдебиатны и нерешибелен бейлерге тілеген абитуриентларыны, ягны татар-тіледы, адебиаты уқытышысы болырға тілеген нәріне, татар-журналистары болырға тілегендеріні клещактар, Тотар редакции Ларда, газет журнал Ларда, Наш Шияндаш Легандарный, Наш Шияндаш Легандаш Второе направление подготовки это подготовка би и полилингвальных педагогических кадров. В приемных кампаниях 2018-2019 годов уже был осуществлен набор по таким направлениям в нашу высшую школу направлении педагогическое образования. а с 2020 года мы планируем набрать студентов для работы уже не только в билингвальных, но и в полилингвальных образовательных учреждениях Республики Татарстан. Идея полилингвального обучения состоит в том, что наряду с русским языком и татарский, и английский языки используются как средство учебно познавательной деятельности в процессе профессиональной подготовки. Планируем в этом году набрать 4 группы по 25 человек на дневное отделение. Следующее направление. Педагогическое образование, математика и иностранный английский язык, вступительные испытания, русский язык, обществознание, математика. Вторая группу Набираем на направление педагогическое образование профиль история и иностранный английский язык, вступительные испытания, русский язык, обществознание, история. Третья группа. Педагогическое образование, начальное образование иностранный английский язык. Вступительные испытания по русскому языку, по обществознанию и по иностранному языку. И четвертая группа ⁇ педагогическое образование, биология и иностранный английский язык. Вступительные испытания ⁇ русский язык, обществознание и биология. И на отделение заочного обучения планируем набрать одну группу из выпускников педагогических колледжей. В количестве 50 человек на направление педагогическое образование, начальное образование и дошкольное образование. Здесь вступительные испытания по русскому языку, по обществознанию и по математике. Обучение осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан. То есть за обучение платят не сами абитуриенты, не сами студенты, а Республика Татарстан. Абитуриенты для того, чтобы подать документы на эти направления, заключают договора о сельевом обучении с общеобразовательными организациями Республики Татарстан, в которых в дальнейшем, после окончания обучения, после получения дипломов, они обязуются отработать не менее пяти лет. Все студенты очной формы обучения получают стипендию по республиканской программе стипендиальной поддержки педагогических кадров Размере 15 тысяч рублей в месяц. Хороматлы абитуриентлар кандидаты булек та манабу инадеш төлдә билим алган билигчләр бизнинг иле шектә, иштүлдә татар тилендә, рус тилендә хәм англистелендә мектепләрда укутта адал билигчләр булуб юрғатышлар. Шуа күре укура күргенда в И третий блок направления по нашей высшей школе это подготовка кадров в области культуры и искусств. Поэтому блоку в этом году набираем направление педагогическое образование и музыка. Эта программа будет реализована на отделении заочного обучения. В этом году, к сожалению, прием на дневное отделение нет. Всего имеется 25 бюджетных мест. Вступительные испытания ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и внутренний экзамен по музыке. И выпускники СПО могут и по русскому языку и по обществознанию сдать и внутренний экзамен в дистанционном формате. Эта программа у нас нацелена на подготовку высококвалифицированных преподавателей и учителей музыки. Также планируем набрать дизайнеров на дневное отделение. В этом году выделено 7 бюджетных мест и до 25 набираем договорниками. Это один из самых востребованных программ по нашей высшей школе. Традиционно очень большой конкурс. Что касается вступительных испытаний – Абитуриенты должны сдать ДИГО по русскому языку, по русской литературе и внутренний экзамен по рисунку. Срок обучения 4 года. И Следующее направление – профессиональное обучение, дизайн интерьера. Здесь бюджетные места сохранены на уровне прошлых лет. Набираем и на дневное отделение, и на заочное отделение. На дневное отделение выделено 15 бюджетных мест, на заочное отделение 25 бюджетных мест. Вступительные испытания и на древное отделение, и на заочное отделение. Это ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и внутренний экзамен по рисунку. Срок обучения 4 года. И более подробно вот по, об этих направлениях по дизайну, по дизайн интерьеру э -э расскажет заведующий кафедрой дизайна и национальных искусств доцент Эльмира Гордулова Ахмедшина. Пожалуйста, Эльмира Гордулова. Добрый день, уважаемые абитуриенты, кто решил э, получить профессию дизайнера э, на кафедре дизайна национальных искусств Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Э, я хотела бы остановиться на вступительных экзаменах, потому что в этом году они отличаются. Если раньше э, экзамен творческой направленности по направлению рисунок мы сдавали у нас в институте что в связи со сложной ситуацией в этом году э, условия прохождения экзамена несколько изменились. Для того, чтобы э, пройти этот экзамен, необходимо зарегистрироваться в социальной образовательной сети, буду студентом э, и принять участие в тестировании, в тестовой системе э, для того, чтобы сдать этот экзамен онлайн. Порядок прохождения будет следующий. После того, как вы зарегистрируетесь, вы получите приглашение для прохождения тестирования. И с того момента, как начинается тестирование, вам придет задание в виде фотографии натурной постановки. И в течение четырех часов вы должны будете дома самостоятельно выполнить данный рисунок. Обязательно необходимо установить видеокамеру для того, чтобы она транслировала то, как вы выполняете данный рисунок. Рисунок, еще раз хочу подчеркнуть, это натурная постановка, натюрморт из бытовых и геометрических тел. Ракурс и, скажем так, местоположение предметов должно точно соответствовать тому снимку, который будет у вас на экране. После завершения задания вам нужно будет сфотографировать вашу работу и прикрепить в виде файла в тестовой системе. И также отправить по электронной почте на указанный в тестовой системе адрес. Вот такие нюансы. Я прошу внимательно прочитать задание и выполнять его точно в соответствии с тем, как оно описано в тестовой системе. Что хочу сказать, очень часто спрашивают, на какое направление все-таки лучше поступить, на дизайн или дизайн-интерьер. Этот вопрос нам часто задают. Я хочу сказать, что, конечно, это два разных направления. Не нужно думать, что это об одном и том же. Почему вот два профиля? Дизайн, общий дизайн и больше акцент на графический дизайн. Но ознакомительно мы рассматриваем средовой дизайн и дизайн костюма с нашими студентами. То есть общий дизайн предполагает ознакомительность с разными направлениями дизайна, но в первую очередь еще раз хочу подчеркнуть графический дизайн, который дает возможность работать в рекламных фирмах. Работать в полиграфических производствах, да? то есть вы понимаете, что это больше графическая продукция во всевозможных средствах массовой информации. Специальность очень востребована. Сегодня востребованы знания в области веб-дизайна, поэтому знания в области работы в интернете дизайна, скажем так, который востребован в социальных сетях. И так далее. То есть в интернете он сегодня интересен многим поступающим, и я очень рекомендую этот профиль подготовки. А дизайн интерьера, он тоже у нас имеет своеобразие. Там наши студенты получают знания не только в области дизайна интерьера конкретно, но и в области педагогических знаний, потому что предполагает получение специальности педагог в системе среднего профессионального образования по дисциплинам, связанным с дизайном интерьера. Вот такая, скажем так, специализация есть, направленность этого профиля. Поэтому вам нужно обязательно подумать, прежде чем выбрать или иную, то или иное направление. Тем более, что в этом году по перечню вступительных экзаменов они отличаются. Думайте, если какие-то у вас вопросы есть, вы всегда их можете задать в соцсетях. У нас есть группа «Казанская школа дизайна». Находите эту группу, вступаете в нее, и мы 24 часа в сутки на связи с вами ответим на все интересующие вас вопросы. И все материалы, образцы экзаменационных заданий, все разъяснения в этой группе мы даем нашим абитуриентам. Ну и еще для тех, кто все-таки волнуется, как он будет сдавать экзамен онлайн, как это все будет проходить, для этих абитуриентов мы организовали онлайн-подготовительные курсы, запись идет, недельные курсы, Ежедневно мы с нашими абитуриентами очень плотно и плодотворно работаем, и потом вот этот страх перед онлайн-экзаменом, он у наших абитуриентов пропадает. И время еще есть, давайте записывайтесь, приходите, задавайте вопросы, я думаю, что все у нас получится. По нашим направляем пока все. Панель угу. ну, давайте перейдем к вам. Добрый день, дорогие абитуриенты. Позвольте вас познакомить с основными направлениями подготовки Высшей школы русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого. Хотелось бы остановиться на первом направлении, это направление филология. По данному направлению реализуются следующие программы. Это прикладная филология, русский язык и литература. Что хочется сказать? Данное направление занимается современными проблемами лингвистики. Это психолингвистика, нейролингвистика, это компьютерная лингвистика. Поэтому студенты, обучающиеся по данной программе, имеют возможность после окончания бакалавриата продолжить в данном направлении свои обучение и в магистратуре. Какие экзамены являются вступительными в данное, по данной программе? Это литература, русский язык и история. На данное направление у нас есть 15 бюджетных мест. Следующее направление – это зарубежная филология, английский язык, литература и переводоведение. Это четырехлетнее обучение, очная программа. На данную программу принимаются результаты ЕГЭ по литературе, иностранному языку и русскому языку. Хотелось бы немножко подробнее остановиться на данной программе, потому что в этом году... Подписан договор с Лондонским университетом, поэтому желающие студенты по данной программе могут параллельно обучаться в Лондонском университете и по завершении данной программы получить два диплома. Кого интересует данная программа, в дальнейшем я могу ответить на ваши вопросы. Следующая программа – филология, тоже четырехлетнее обучение. Это зарубежная филология, испанский язык, литература и переводоведение. Вступительные экзамены, результаты ЕГЭ, также литература, иностранный язык и русский язык. Хочется сказать, что на испанский язык могут абитуриенты сдавать любой иностранный язык, потому что данная программа предполагает изучение испанского языка с начального уровня. Что касается бюджетных мест на зарубежную филологию английский язык и зарубежные филологии испанский язык, у нас по 5 бюджетных мест. Следующее направление – это педагогическое образование. Одно из самых популярных в данном случае программ – это иностранный язык, английский язык, первый иностранный язык, и второй иностранный язык. Это пятилетнее обучение, так как получает специализацию в двух иностранных языках, на данную программу у нас вступительные экзамены сдают абитуриенты по обществознанию, иностранному языку и русскому языку. Что касается, второго, что касается второго иностранного языка, хочу сказать, что второй иностранный язык абитуриенты могут выбрать на свое усмотрение. Это немецкий язык, это французский язык, это испанский язык. Кроме этого, также... Абитуриенты выбирают и восточные языки, это и китайский язык, и корейский язык. Следующие программы данного направления, педагогического направления, это четырехлетнее обучение. Впервые в этом году заявлена программа по иностранному языку. Это четырехлетнее обучение ЕГЭ, такие же, это общество знаний, иностранный язык и русский язык. По данной программе абитуриенты будут обучать, изучать один иностранный язык, который будет для них основным, но программа подразумевает также и э, обучение второго иностранного языка. Следующая программа – это иностранный язык, французский язык. На данную программу э, у нас 12 бюджетных мест, те же вступительные э, Результаты ЕГЭ, общество знаний, иностранный язык, русский язык. Данная программа у нас реализуется уже давно, она очень популярная. Хочу сказать, что по данной программе у нас ре, ре, реализуется программа двойного диплома с университетом Сорбона. И последнее направление, также одно у нас одно, заочное направление, это иностранный язык. Данная программа – это пятилетнее обучение, и абитуриенты, поступившие на заочное обучение по программе «Иностранный язык», изучают один иностранный язык – английский язык. Это основные направления нашей высшей школы. Несколько слов хочется сказать и о достоинствах, то, что студенты, обучающиеся по данным программам, имеют возможность проходить международные стажировки это в европейских университетах по программам ДАД и программам Erasmus ⁇ Кроме этого, я уже сказала одно из достоинств – это параллельное обучение с Лондонским университетом и э, программа двойного диплома э, с университетом Сорбона. Поэтому мы э, с удовольствием приглашаем наших абитуриентов творческих инициативных, желающих изучать иностранные языки. Выше Ирина слово вам. Спасибо. Добрый день, дорогие абитуриенты, а также их родители. Мы рады вас приветствовать на сегодняшнем Инсталайфе и с удовольствием познакомим вас с основными направлениями Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации имени Ивана Александровича Бадуэна де Куртене. Как вы уже заметили, Высшая школа входит в состав Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского Приволжского федерального университета. Если вы хотите изучать русский язык, если вы хотите изучать английский язык, если вы хотите не только изучать, но и преподавать эти языки, тогда, я думаю, что наши образовательные программы будут интересны именно для вас. Позволим обратить ваше внимание на следующие образовательные программы бакалавриата. Первая программа – филология. Прикладная филология русский язык как иностранный с углубленным изучением иностранных языков и информационных технологий. Несмотря на то, что там длинные названия, здесь мы готовим бакалавров, которые могут в дальнейшем после окончания бакалавриата преподавать русский язык, а также преподавать английский язык. И, конечно же, хорошо владеть информационными технологиями, преподавать не только в образовательных организациях Российской Федерации, но и в зарубежных странах. И, конечно, это направление очень популярно среди иностранных абитуриентов, но в то же время именно на это направление могут поступить и российские абитуриенты. И на сегодняшний день у нас учатся, и с удовольствием учатся на этом направлении. И иностранцы, и российские абитуриенты становятся уже нашими студентами. Следующее направление ⁇ лингвистика, русский язык как иностранный. И здесь есть у нас одно замечание. Это в основном направление для иностранных абитуриентов. Как и первое направление, так и это ⁇ это бакалавриат 4 года, да, 4-летний бакалавриат, чтобы поступить. На лингвистику нужно сдать три экзамена – иностранный язык, обществознание, русский язык. И, конечно, если это иностранные абитуриенты, то они сдают внутренние вступительные испытания, которые подготовил Казанский федеральный университет. Следующее направление – это русский язык, бакалавриат 4 года, педагогическое образование. Впервые в этом году мы открываем это направление и очень надеемся, что оно будет пользоваться популярностью среди иностранных абитуриентов. А, несмотря на то, что название короткое «русский язык», это не значит, что вы будете изучать только русский язык. Дисциплин очень много, они интересные. Вы и иностранные языки будете изучать, вы будете изучать и историю, и культуру. А, конечно, выпускники данного направления могут преподавать русский язык, могут работать переводчиками, могут продолжить образование в магистратуре. Чтобы поступить на направление «русский язык», «бакалавриат 4 года», также нужно сдать три экзамена – обществознание, русский язык и литературу. Следующее направление, которое уже не первый год пользуется популярностью в нашем институте – это педагогическое образование, русский язык и иностранный английский язык. Если вы хотите одновременно изучать два мировых языка – русский язык и английский язык, и в дальнейшем быть переводчиками, совершенствовать свои языковые компетенции, преподавать эти два языка в образовательных организациях, да, тогда это направление будет интересно для вас. Чтобы поступить на это направление, нужно сдать три экзамена. Это общество знания, русский язык и английский язык. Выпускники этого направления также могут поступить Магистратуру при желании да, продолжить свое э, обучение. Впервые в этом учебном году мы вам готовы предложить еще одно новое направление э, – педагогическое образование, русский язык и литература. Бакалавриат – с двумя профилями все бакалавриаты с двумя профилями э, срок обучения идет 5 лет. Да? Если бакалавриат с одним профилем обучения, срок обучения идет 4 года. Это мы говорим о педагогическом образовании. Почему мы решили открыть такое направление русский язык и литература, педагогическое образование? Конечно же, наши школы, наши образовательные организации уже не первый год обращались к нам с просьбой, да, что нужно готовить учителей русского языка и литературы. И, конечно, у нас раньше было это направление, и сейчас мы вот снова к нему возвращаемся. Если вы хотите будущем стать учителями русского языка и литературы вы влюблены в профессию учителя русиста учителя словесника тогда это направление будет интересно именно для вас чтобы сюда поступить нужно сдать три экзамена общество знаний, русский язык и литературу если же все-таки среди вас есть желающие совместить учебу с образованием то есть работу и учебу тогда есть и форма заочные, заочные формы обучения, русский язык и литература. Чтобы поступить на заочную форму русский язык и литературу также нужно сдать три экзамена: обществознание, литературу и русский язык. Какое бы направление вы не выбрали, мы желаем вам успехов, мы желаем вам, чтобы внимательно вчитались в особенности, в специфику того или иного направления. Обратите внимание, сейчас очень много направлений, да, университету, нашему институту, нашим высшим школам есть что предложить, и мы, конечно же, ждем вас, ждем желающих учиться, ждем абитуриентов, которые готовы выбрать наши направления и конечно для вас есть все возможности для развития как уже отметили мои коллеги в нашей высшей школе тоже студенты могут пройти стажировки в наших вузах партнерах и студенты с удовольствием пользуются этими возможностями дополнительно можно изучать другие иностранные языки можно развиваться в аспекте научно-исследовательской работы можно развиваться по волонтерскому движению, да, то есть, конечно же, студенческая жизнь очень насыщенная, очень интересная, поэтому выбирайте, мы вас ждем в Казанском федеральном университете. Угу. У нас появились вопросы, первый вопрос, наверное, будет звучать так, а какие преимущества есть у программы двойных дипломов, и немного поподробнее не могли бы рассказать о них? Ну, что касается э, двойных дипломов, то это направление у нас э, педобразование, э, французский язык. И хочу сказать, что, э, конечно же, э, в, данную, в данной программе участвуют э, бо, э, студенты, которые интересуются не только э, французским языком, но также научно-исследовательской работой. Поэтому на какой-то период определенный они ездят в университет Сарбона и проходят стажировку в этом университете. В то же время параллельно студенты из университета Сарбона проходят стажировку в нашем университете. Но по окончании вуза они имеют возможность получить двойной диплом. Это, конечно, для желающих про, глубже узнать французский язык или продолжить свое обучение за границей, это дает большие преимущества. Вот вы говорили, что еще программы с университетом Лондона осуществляется. Да, впервые, да. Впервые это в этом году у нас уже подписан договор с лондонским университетом. Это параллельное обучение. Студенты, обучающиеся по данной программе, обучаются по, по IELTS, так как после окончания первого курса они должны будут сдать экзамен IELTS, набрать 6 баллов для того, чтобы поступить на это параллельное обучение. да Для того, чтобы быть зачисленными на это параллельное обучение. Конечно же, обучение будет проходить дистанционно. То есть студенты будут подключены к системе к дистанционному обучению Лондонского университета и могут получить полноценное образование. Что касается экзаменов, если сдавать экзамены студенты, обучающиеся по данной программе, могут также дистанционно, желающие студенты могут выезжать в Лондонский университет и сдавать экзамены очно. А то, что программа проходит дистанционно, это ничуть не хуже того, что... Вот... Ни в коем случае. Это дает возможность, во-первых, познакомиться с, этой, с этим дистанционным образованием Лондонского университета. Это полноценное образование, это э, образовательные ресурсы, которые заполнены контентом, в которых имеются видеолекции этих зарубежных э, ученых. Поэтому это, э, на сегодняшний день мы уже поняли, что это очень актуально и дает хороший результат. Угу. Относительно татарского языка, как будут проходить вступительные экзамены? Вступительный экзамен по татарскому языку? Вступительный экзамен по татарскому языку в этом году будет в дистанционном формате. Есть программа на сайте нашего университета, на странице приемной комиссии, там можно уточнить, там пошаговая инструкции все написано. Угу. Сколько бюджетных мест на педагогическое образование? Говорят, что это программа новая, русского языка, и литература вроде как, программа, да? да? Да, конечно же, да. бюджетные места есть. Если мы говорим о направлении педагогическое образование, русский язык и литература, на данный учебный год у нас запланировано 13 бюджетных мест. И очень рассчитываем, что будет конкурс, и поступят те, у которых да, высокие баллы будут. Поэтому есть куда стремиться. Понятное дело, самый важный вопрос и то, что волнует всех абитуриентов, когда будет известна дата вступительных экзаменов для магистратуры и когда вообще начнется прием. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Да, этот вопрос действительно очень актуален на сегодняшний день и всех нас тоже волнует. Но касательно старта приема документов, то он стартует традиционно 20 июня. И на сегодняшний день приемная комиссия университета ориентирует нас касательно вступительных испытаний в магистратуру и вообще сроков приема в магистратуру на традиционные сроки. То есть вступительные испытания начнутся, традиционно начинаются 27 июля и продолжаются до 7 августа. А в последующем издаются приказы о зачислении, то есть речь идет о бюджетной бюджетной форме обучения, как очной, так и заочной. Приказы издаются 11 августа и далее 12 августа. Угу. А как будет проходить вступительный экзамен на музыкальный факультет? У нас музыкального факультета нет... Ну, музыкальное направление, направление да. Педобразование угу. и музыка. Как я уже сказал, в этом году мы принимаем на отделение заочного обучения. Есть там 25 бюджетных мест. Там три экзамена, русский язык, обществознание, это ЕГО, результат ЕГЭ на принести и. Третий экзамен по музыке. По музыке сдают комплексный экзамен, включают в себе салфеджио, инструмент и вокал. Также в этом году, все вы понимаете, ситуация будет в дистанционном формате. Есть в университете так называемый про как это называется, прок, проктрин, система проктринга. Система проктринга. Вот в этой системе будет осуществляться этот экзамен. По салфеджио будут тестовые формы, это теоретические вопросы. Там же нужно будет прикрепить вокал и игру на музыкальном инструменте. На сайте тоже будет пошаговая инструкция, на сайте института, нашего института и университета на странице приемной кампании. Надо зайти и посмотреть пошагово, угу. как это будет происходить. Понятное дело, все, вся информация есть на сайте университета. Но наших зрителей интересует, какие документы уже сейчас необходимо готовить для поступления. Что уже надо? Ну, набор документов, он традиционный. Это, конечно же, аттестат или же диплом об образовании. Это ваш паспорт. Первая страничка и прописка. Далее фотография 3 на 4 неважно черно-белая или цветная, главное, чтобы она была матовой. Далее желательно также указать, приготовить, то есть ИНН, а также СНИЛС. Для абитуриентов, поступающих на направление педагогическое образование, еще необходима справка по форме Форма 086У называется. То есть вот такой перечень документов. Как вы знаете, в этом году подача всех документов будет осуществляться дистанционно, поэтому абитуриентам будет, вам будет необходимо отсканировать, либо сфотографировать, но эти сканы и фотографии должны быть очень четкими и прикрепить эти документы в системе для абитуриентов Казанского федерального университета, который называется «Буду студентом». То есть вот формат такой дистанционной подачи документов, предполагается. Где проходит практику дизайнера и как у них вообще проходит сама практика? Практика по заявкам предприятий города Казани мы направляем наших студентов для прохождения практики производственной непосредственно на э, действующие э, фирмы какие-то дизайнерские, дизайнеров интерьера. Это, э, как правило, организации фирмы, связанные со строительством, архитектурой, э, и проектированием интерьеров. Ну, конечно, не надо ждать, что сразу там поручат какой-то большой глобальный дизайн-проект делать, да, это какие-то вспомогательные работы, чертежные работы в, в компьютерных программах. Хочу сразу попутно сказать, что, конечно, желательно, чтобы у вас уже какие-то начальные знания в каких-то программах, графических редакторах были при поступлении. Но во время обучения мы даем очень большой спектр знаний в области графических программ. Это Adobe-ские программы многие, иллюстратор, Photoshop, 3D Max и так далее. Спектр программ на сегодня очень большой. Возвращаясь к практикам, я хочу сказать, что дизайнеры, обучающиеся по направлению дизайн, проходят практику производственную на, как я уже сказала, всевозможных рекламных полиграфических фирмах. Мы сейчас очень плотно сотрудничаем с татарским книжным издательством, и часть студентов проходит практику там, на базе татарского книжного издательства. занимаемся версткой и разработкой дизайна книг. Педагогическая практика проходит у нас сейчас в нашем институте, у нас при нашей кафедре функционирует детская студия дизайна, и педагогическую практику наши студенты проходят именно на базе данной студии. Это очень удобно, полезно и продуктивно. В случае целевых мест от Министерства образования Республики Татарстан как, там про, э, про, проход, ну, проход на направление такой же, как и у всех, то есть по баллам ЕГЭ? Да, по баллам мега. А какие-то преимущества у самой программы есть у этой? То, То есть, есть, вот что дает? Это, Это, это во-первых, селевое обучение. За обучение студенты сами не платят, абитуриенты сами не платят, а платят Республика Татарстан. Это во-первых. Во-вторых, после окончания, после получения дипломов, после окончания учебного заведения, у них уже есть места для трудоустройства. Они не будут искать работу, в течение пяти лет им гарантировано определенные места работы в тех учреждениях, с которыми они сейчас должны будут заключить договора о силевом обучении. И плюс самое главное, для очников все очники с первого семестра получают стипендию в размере 15 тысяч рублей в месяц. Это в первом семестре, а со второго семестра, конечно, мы платим только тем, которые сдают оценки на оценки отличные и хорошо при этом. Оценок отлично должно быть минимум 50% и больше. Например, если у них 4 экзамена, 2 экзамена должны сдать на 4, 2 экзамена на 5. Если у нас сейчас вот обычные стипендии 2,5-3 тысячи, даже отличникам 3000 мы платим, а они в месяц получают 15 тысяч стипендию. Это, по-моему, очень хорошие, хорошие деньги, хорошие Поддержка. Угу. Если не набрать нужное количество баллов по вступительным экзаменам, есть ли риск того, что можно не поступить? На ну, по самом деле, да, действительно установлен минимальный порог, который необходимо преодолеть каждому абитуриенту. То есть по всем дисциплинам, кроме, значит,. Обществознания и математики, он составляет 40 баллов. По математике это 39 баллов, по обществознанию знания 44 из тех э, дисциплин, которые требуются для поступления в наш институт. Э, ну, это минимальные баллы, которые необходимо преодолеть, набрать, для того, чтобы поступить на контрактную форму обучения. Что касается бюджетной формы, э, то, естественно, необходимо набрать гораздо более высокие баллы. То есть вы можете ориентироваться на баллы, Минимальные проходные баллы на бюджет, допустим, прошлогодние, но, естественно, ситуация с каждым годом меняется. Это зависит и от баллов, с которыми придут абитуриенты этого года, и от количества абитуриентов, которые к нам подадут заявление на те или иные направления. То есть тут факторов много, но, естественно, необходимо ориентироваться на достаточно высокие баллы при поступлении. Самый главный вопрос. Какие возможности есть у студентов Казанского федерального университета? Вот что мы даем, что такого прекрасного есть в Казанском университете? Это общежитие, веселая студенческая жизнь, активная стипендия где-то повышенному у кого-то. Вот об этом бы хотелось услышать. Преимущество Казанского федерального университета. Ну, во-первых, сам вуз, это федеральный вуз, крупнейший вуз, один из крупнейших вузов Российской Федерации. Диплом Казанского федерального университета, он очень ценится, как в нашей стране, так и за рубежом. Во-вторых, конечно, те условия, в которых наши студенты обучаются. Первое, это наш кампус студенческий, деревня универсиады, это комплекс студенческих общежитий с великолепными условиями проживания, с Комнатами на 2-3 человека, отдельными кухнями, санузлами, своей территорией для прогулок. То есть это отдельный такой маленький город студенческий, да, в котором и жизнь, конечно же, интересная, и есть возможность реализовать себя в свободное от учебы время, и есть возможность готовиться к занятиям, да, условия созданы. Поэтому это один из огромных просто плюсов. Все первокурсники у нас получают место в общежитии. Второй плюс – это те условия обучения, в которых наши студенты учатся. Такие аудитории, высокооснащенные, да, то есть я могу говорить, например, об обучении дизайнеров. На сегодня у нас три совершенно новых компьютерных класса предоставлены для обучения наших дизайнеров, как я уже говорила, компьютерным программам. Это с аудиторией, с оборудованием, с высокотехнологичным, которые позволяют учиться и осваивать профессию также на высоком уровне. Это преподавательский состав. Я могу сказать и о нашем преподавательском составе, и у коллег, да, это и зарубежные преподаватели, которые приезжают и преподают, носители языка, то есть мне кажется, что, конечно, если вы станете студентом Казанского федерального университета, то вы получите первое хорошую профессию и компетенции в области своей профессиональной деятельности высокого уровня. Второе. Вы получите великолепные условия. Третье, вы получите огромное количество друзей, потому что контингент студентов у нас очень большой. Еще раз подчеркну, что 3,5 тысячи студентов только у нас в институте, а институтов в Казанском федеральном университете много очень хорошо организованная социально-воспитательная работа, да, огромное количество всевозможных мероприятий на разный вкус, возможности заниматься спортом в наших спортивных комплексах, ну и так далее. То есть плюсов перечислять можно очень много. Поэтому, конечно, если вы выберете наш университет, то вы, мне кажется, не ошибетесь и сделаете правильный выбор. Думаю, на такой хорошей ноте мы можем завершать наш инсталайф. Вы смотрели инсталайф с Институтом филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета и сегодня на вопросы абитуриентов отвечали Мирзагита Фрамиль Хамитович, декан Высшей школы националь... национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая, Тарасав Фунузахарисовна, декан Высшей школы русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого, Юсуп Вазульфия Фердинандовна, заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации имени Будуэна де Куртане, а также Ахмешна Эльмира Габдуловна, заведующий кафедрой дизайна и национальных искусств, и Закиров Алмаз Ильдарович, заведующий центров порфоритенционной работы и взаимодействия с работодателями. С вами была я, Диана Шилова. До новых встреч!